Дорогие друзья, я Анатолий Некрасов, писатель, психолог. Имею огромный жизненный опыт. У меня семь детей, семь внуков, три правнука. Семейные отношения для меня, в общем-то, достаточно понятны. Не хочу сказать, что все знаю, но, по крайней мере, могу многие вопросы решать. И очень многим людям помог. Поэтому давайте будем идти дальше в этом направлении. Будем рассматривать все проблемные места отношений между мужчиной и женщиной, в семье между родственниками и так далее, между детьми. И мы с вами сделаем нашу жизнь более счастливой. Как я уже говорил, многие в большой иллюзии входят в семейные отношения, считают, что это, в общем-то, нормально, когда возникают трудности. На самом деле это ненормально. И все-таки решать задачи таким образом, чтобы не было токсичных отношений. Сейчас мы с вами рассмотрим признаки токсичных отношений, которые приводят к разрушению семьи, к разрушению любви. Таких признаков достаточно много. Мы рассмотрим основные. То, что каждый умудряется... Еще добавить какие-то свои признаки в результате получается достаточно большой спектр токсичных отношений. Из причин это уход любви из дома. Любовь ⁇ это энергия. И если мудро с ней взаимодействует она никогда не уйдет из вашего дома. Она всегда будет наполнять светом, теплом вашу семью, ваши отношения. У вас и у ваших детей не будет проблем. К сожалению, многие не задумываются об этом. И к любви относятся потребительски. И любовь понимают очень даже примитивно. Любовь ⁇ это космическая энергия очень высокого уровня, сильной энергетики, И поэтому если к ней именно так относиться, уважительно, то она в вашей жизни будет выстраивать совершенно другие качественные другие отношения. Опирайтесь на любовь, вводите ее в свою жизнь как можно больше, используйте ее. В своей жизни, и она с радостью будет вам помогать. Потому что любовь, она, как говорится, живет и действует для нас, для развития человека, для развития семейных отношений, для развития любви мужчины и женщины. Поэтому эта тема достаточно глубокая, и ей будем уделять много внимания темы любви в семейных отношениях. Вторая причина, сильно влияющая на отношения между мужчиной и женщиной в семье, это наличие лжи. Лжи самим собой в первую очередь. Ты можешь себе, например, лгать и говорить, что ты мужчина или ты женщина. А на самом деле ты еще не раскрытый мужчина и не раскрытая женщина. И вот эта ложь подпитывает гордыню, я, мол, такой-такой, я такая-такая, а на самом деле этого нет. И это видит партнер, и начинаются скандалы. Поэтому здесь убрать ложь в отношениях – это очень важная, очень большая задача. С этим надо всегда. Мало кто задумывается о том, что разрушает отношения и делает отношения токсичными. Это нарушенная система ценностей. Если в семье, например, женщина или мужчина уделяет детям или родителям или работе больше внимания, чем своему партнеру, себе, то в этом случае не ждите хорошего. То есть нарушенная система ценностей обязательно приводит к проблемам. Поэтому она так важна. Выстроить гармоничную, истинную систему ценностей в семье. Простой показатель, есть ли в семье токсичные отношения. Когда мужчина или женщину тянет домой, а с радостью, с удовольствием возвращается в дом, это говорит о том, что в доме есть любовь, гармония, в доме ждут. И вот это, конечно, самое лучшее условие для счастливой жизни, когда тебя понимают и ждут. Свобода – это уникальное качество, и к сожалению на него мало обращают внимание какая свобода свобода налево направо нет конечно свобода в первую очередь в сознании должно быть она чистое должно быть от разных примесей заблуждений комплексов. вот тогда такое свободное сознание позволяет решать задачи легко и просто и вот эта вот истинная свобода она создает условия для счастливой жизни как проверяется если свобода в семье например когда мужчина часто уезжает на рыбалку, на охоту, встречается с друзьями, старается меньше бывать дома, это говорит о том, что в семье нет свободы, его не тянет в эту семью. А это опасно и чревато многими последствиями, о которых вы хорошо знаете. Поэтому вот этот показатель, что тебя не тянет домой, возьмите на вооружение. И когда возникает ситуация, когда вас не тянет домой, надо очень серьезно задуматься и обратиться уже психологов. Вы, наверное, не раз обращали внимание на то, что, попадая в какую-то семью, у вас возникает какое-то тягостное ощущение, не совсем гармонично вам там находиться. Это бывает, потому что в семье нет вот этого звучания, нет состояния свободы, нет радости, нет счастья, нет любви. И тогда, конечно же, все в семье творится, оно уже под другим, под покрывалом равнодушия, конфликтов. Поэтому выявить вот на ранней стадии наличие вот таких отклонений, значит, есть реальная возможность избежать более крупных проблем. И уже такой явный признак наличия проблем в семье, когда... В семье часто болеют дети, болеют взрослые. Болезни часто посещают такую семью. Это говорит о том, что энергетика, отношения в семье низкого качества. И этим надо уже серьезно заняться. И для этого, главное, что для этого сейчас есть все условия, все инструменты, все знания. Только не ленись. Хороший показатель вот таких э, токсичных отношений в семье, разрушающих любовь, семью, э, женщины. Они четко показывают то настроение, то состояние, которое есть в семье. Они начинают как мужчины считают, без причины, истерить, проявлять какие-то неуравновешенности и так далее. На самом деле причина есть, мужчине надо просто разобраться в этом, брать эти причины, и тогда все встанет на свои места. То есть поведение женщины, а тем более если они доходит до болезней, ее женских болезней, психических болезней, это уже явный признак того, что в семье есть серьезные проблемы. Очень четкий показатель токсичных отношений в семье – это часто возникающие конфликты. Причем конфликты, не затухающие сами по себе, а требующие какого-то времени, каких-то вложений, для того, чтобы приостановить эту конфликтную ситуацию. Вот это уже серьезный показатель того, что нужно вмешиваться. Нужно вмешиваться самому, нужно вмешиваться психологии для того чтобы решить эти задачи иначе будет развиваться дальше и дальше и в какой-то момент вы просто не сможете вернуться в исходное состояние как говорится произойдет точка невозврата для того чтобы как можно быстрее выйти из таких отношений нужно не быть злопамятным нужно стремиться к тому, чтобы конфликт как можно быстрее закончился. Ведь это же ваше пространство, пространство вашей жизни, вашей деятельности. Действительно, семья – это пространство деятельности, где есть дети, финансы, все это завязано на ваши отношения. Поэтому важно в семейных отношениях находить консенсус, доводить ситуацию до полного понимания, разрядки всех конфликтных ситуаций это очень важно, очень важно. Замалчивать, ну, иногда это удается сохранить на какое-то время, но, как правило, замалчивание а, приводит к тому, что накапливается вот эта негативная энергия и потом проявляется с еще большей силой. Замалчивание часто накапливает проблему, она перерастает в снежный кум и, в конце концов, разряжается довольно болезненно. Поэтому очень важно научиться при малых каких-то напряжений сразу находить причины, проговаривать их и убирать. И вот тогда будет замечательно. Очень большие проблемы вызывают отношения с родственниками, и они сильно сказываются на семейных отношениях. Часто невыстрые отношения с мамой ведут к тому, что она не принимает невестку или мужа своей дочери, и на этой платформе вырастает такие Такие проблемы, что, как говорится, не пером описать для того, чтобы иметь качественные отношения в семье, нужно обязательно вкладывать все родовые отношения с своими родителями, с родственниками, обязательно, иначе они приведут к большим проблемам. И вот мы подходим к вершине всех тех проблем, которые приводят к токсичным, негармоничным отношениям, разрушают семью, отношения. Это незрелость. Незрелость мужчины, женщины, или того, или другого, или, как правило, обоих, потому что встречаются не просто так. Если она считает, что она зрелая, а муж нет, надо смотреть глубже. Поэтому вот незрелость это то, что устраняет все проблемы. А если незрелость убрать, то тогда все проблемы уходят из семьи. Зрелая женщина, зрелый мужчина обязательно найдут решение во всех ситуациях. Сумеют построить гармоничные отношения даже в конфликтных ситуациях. Выйти из них. Зрелые люди и зрелые люди. Это мудрые, это глубокие, осознающие ценность свою и другого. Часто ссоры возникают вроде бы без видимой причины. Но это просто непонимание мужчины, например, того, что трогает женщину, что ей болезненно, что она не просто так. Истерит не просто так выходит из себя, просто так конфликтует. То есть вот относиться внимательно к этим всем вещам и находить причину, устранять их. В любом случае это полезно для всех. Очень часто возникают конфликты в семье в отношениях на материальном вопросе. Неудовлетворенность женщины, неудовлетворенность своим материальным положением, тем, что ее обходят, как она считает, не дают ей полного удовлетворения материальной реализации. Это часто заставляет мужчину напрягаться, соответственно, напрягаются отношения и так далее. Поэтому нужно очень мудро, тонко соблюдать вот эту грань материального достатка и избыточности. Нужно всегда отслеживать, что избыточно, а что достаток. Так вот, достаток мужчина обязан обеспечить. Избыточность, вот здесь, он должен быть мудр, иначе может Женщина уйти в такое потребительство, что потом ты будешь всегда виноват. Ну вот, друзья, мы с вами рассмотрели ряд важных причин, которые приводят к конфликтным отношениям, которые создают токсичные отношения, уничтожают любовь в семье. И я думаю, что это для вас было полезным. А если вы честно посмотрите на свою жизнь, а главное, мудро найдете решение этих задач, а это сейчас возможно, сейчас реально, только в моих книгах и тренингах всего этого достаточно, то вы, конечно, будете идти по радостной, по счастливой стороне жизни. Итак, с вами был Анатолий Некрасов. Ждите следующих выпусков.